Если ты еще не записался на мой тренинг-практика со 2 по 5 мая в Москве, то у тебя есть еще возможность. Ссылка под этим видео. Оставляй заявку, проходи собеседование и увидимся с тобой там. Со 2 по 5 мая добавили целый день. Это будет целых 4 дня практики с утра до вечера. Вместе со мной и двумя моими лучшими тренерами. Куча красивых девушек. Москва, хорошая погода. И это будут вот самые незабываемые майские праздники в твоей жизни. Записывайся. Ссылка под видео. Пока. все поехали да не то слово короче сегодня 31 марта да для меня вся эта история началась примерно 19 февраля когда я э, до 19 у меня короче было такое состояние что я вижу красивую девчонку трясутся коленки я стою и думаю блин а чей сказать а ей а скажу а, а там? вообще короче, блокировал мозг по полной программе 19 февраля я листаю youtube там я уже делал вбросы, типа, как познакомиться с телками. Вот, нахожу видео Шамшурина. Вообще я про тебя не знал ничего. И открою видос. Короче, там Красная площадь, идет девчонка такая татарочка. Он ее как-то тормозит, она такая ну, девчонка на десятку, ну, как моя субъективная оценка. Но неважно, это деталь. А он начинает ее обрабатывать там, что-то ей говорит. Потом берет, короче, облизывает, да, палец. Говорит, у тебя загар, что настоящий, что ли? Я думаю, что? Я, так можно, что ли? Короче, говоря, я просто офигел. Это был просто тотальный разрыв моего шаблона. Вот, вот, вот. Короче, говоря, да. Я начал дальше все это больше, больше смотреть. И это... Нашел какие-то более такие детальные, так как сказать разборы у Володи, что там, типа, как знакомиться, как разбирать эти возражения и так далее, и тому подобное. А, вот. Затем я уже узнал… Ты хочешь, про... тебе надо сюда прийти. А, смотри, во-первых, я сомневался, да. Я позвонил, точнее, оставил заявку на этот тренинг, Юра со мной связался, где-то 25 февраля было, вот. И я думаю, ну что, блядь, до тренинга месяца, может, нахер мне не надо, блядь? я скачал, купил книжку и прочитал ее. То есть книжка шла очень классная, это ее советую прочитать, она прям залпом читается. И я вот думаю, блин, ну упражнение, здесь же все написано, нахера мне тренинг, я пойду делать. Я вытаскивал свою жопу в поля, ходил по торговым центрам, что-то делал, ну сделал там пять раз. Ну вроде получается, то есть я где-то себя обманывал, да, с какой-то стороны. Но самое как бы, ну это моя личная деталь, я подумал, что что я теряюсь, иду на тренинг. Я спрашивал себя, пойду ли я там за 5 тысяч за него, да? Я говорил, да. Вот Я понял, что есть как границы, мне жалко денег. А потом я думаю, блин, это личная инвестиция в себя, как ни посмотри. То есть деньги всегда можно заработать, вот какая разница. Я их все не поддержал, завтра Вася их поддержал, потом Петя, и все как бы. А то, что я приобрел здесь, я, во-первых, победил себя. То есть я начал делать то, чего я вот полтора месяца назад даже не мог подумать, что я могу такое делать. Да, и, конечно, в первый день меня накрыло. Я хотел отсюда свалить, потому что ну что за дебилизм, что они тут психику ломают людям, а, меня тоже накрывало, хотя я такого от себя не ожидал. А, но потом, как бы уже вот к концу второго дня, до меня начал доходить прям по существу. А, следующий факт, что все вот эти дебильные на первый взгляд упражнения, они атомарные. Когда ты их атомарный, ну то есть, как бы они такие маленькие фрагментики, а, ты их вроде делаешь, нахера их делать, они ничего не дают по существу, но когда ты сделал по чесноку сам собой хотя бы половину, ты чувствуешь, как ты меняешься, у тебя растет градус уверенности, тебе становится пофигу на результат, ты ведешь себя совершенно по-другому, то есть что-то такое бетонируется внутри тебя, ты чувствуешь, что тебе реально можно все, и ты можешь все. Ты подходишь, девчонка такая фигевая, ты, блин, делаешь с ней почти все, что хочешь, ну, в рамках социально допустимого на первых порах. Вот, нет, не было. Нет. Вот. Короче говоря, я не знаю, помогите мне с вопросом под итог. Я, наоборот, уже заслушался. Я не знаю, что хочется сказать, кто и говорит. Что себе что во, ну, во-первых, э, Володя очень сильная личность, как бы. Вот первое, что меня зацепило, yes. я, да, я, мне лично хотелось okay. с ним пообщаться, и он меня заинтересовал как личность в первую очередь, да. Это была одна половина, которая меня тянула сюда. С другой стороны, вот это вот э, разрыв шаблона, который я вот увидел, как он, блин, там, ну, опять повторюсь, девчонки там загар пытался стереть. И вообще, как он с ними знакомился, это реально клевые девчонки, да которым вот все мужики от них вот так вот, вот сторонятся, боятся подходить. А он подходил и дело с ними такое, что, блин, ну процентов мужиков не могут сделать. Вот. Как бы и я думал, блин, я пойду сюда, я хочу сюда, вот, да, я под конец уже, блин, просто думаю, блин, когда этот тренинг? Вот. И это реально драйв. И, то есть я ни разу не жалею, что я прошел его. Если, есть, есть да, же. Да, еще важная деталь. То есть, вот да, под конец второго дня я начал относиться к этому как к игре, можно сказать, да? То есть я уже себя, я, я, блядь, не буду себя жалеть, это просто игра. Я иду и делаю, у меня есть задание, блядь, я подошел сделал. Мне похеру вообще на результат, как эта девка будет реагировать на меня, там, испугает ее мое молчание, когда я над ней стою, там, или испугает ее бред, который я там говорю. Мне было пофигу абсолютно, то есть я кардинально поменялся. И вот эта вся атомарность, по которой я говорю, она сложилась в единую картину, то есть поменялся полностью взгляд на все эти вещи, поменялся подход во всем этом. поэтому и да, задача тренеров, как бы все там, они где-то так пинают, и большую часть времени они не со мной там, не с другими, да. Ты сам несешь свою жопу к ним, говоришь, попинайте меня. Но по сути, если ты идешь, кидаешь себя на страх, они как отряд стоят за твоей спиной и говорят, иди, сука, и делай. И ты делаешь, и ты получаешь результат. Ты страдаешь эти 4 дня, и ты реально получаешь офигенный, ощутимый, измеримый результат. Вот что самое важное в этом тренинге. Вы просто меняетесь внутри. То есть теперь ты знаешь, над чем тебе работать, чувак? Конечно. У тебя, конечно же, есть какие-то еще точки роста, да, вот сегодня? Да, я выявил все свои Хотя косяки. Понимаем, я работаем. выявил, я записал все свои косяки. Я написал себе, над чем мне надо поработать. Вот и все. Это офигенный результат. Огромное спасибо. Спасибо за отряд. Спасибо за отряд.